16.00 на моих часах монитора, и, кажется, время начинать трек технолидеры будущего, онлайн-смена Артека. Насколько я знаю, это завершающий вебинар, поэтому, наверное, особый шарм, особое очарование есть в этом что-то, и большая ответственность с моей стороны. Но, наверное, начать я хочу с большого вообще восхищения и восторга, от того, что, ну, во-первых, мне сказали, что программа, в рамках которой вот этот вебинар сейчас происходит с вами, это программа по технологическому предпринимательству для школьников. Честно говоря, в моей голове предпринимательство и школьники, это вещи были, по крайней мере, несовместимые до этого вебинара. И Каждый раз, когда я узнаю, что есть очень классные школьники, которые делают свои проекты, стремятся сделать свои проекты, думают о своих проектах, у меня вызывает это какое-то, знаете, ощущение сопричастности к чему-то большому и действительно важному. И за это вам огромное спасибо. Спасибо. Друзья, кто я такой и о чем мы сегодня будем разговаривать? Меня зовут Степан Калашников, и последние пять лет я занимаюсь темой публичных выступлений. Я готовлю спикеров к конференциям, к различным выступлениям, к защитам проектов и так далее. В общем, везде, где нужны выступления, есть я, ну, такой, можно сказать, репетитор по публичным выступлениям. И Сегодняшняя наша с вами задачка – разобраться в теме структура публичных выступлений, как начать свою речь, как закончить, что будет в середине между началом выступления и заключением, да? как наполнить свою речь, как сделать ее структурированной, понятной. И вот это вот все. Если говорить про план, если говорить про план нашего вебинара, то выглядит он вот так вот. Сначала поговорим про то, что делать до начала самого выступления, то есть как готовиться к нему, то, то что остается обычно за кулисами. Поговорим, из каких частей состоит выступление. Надеюсь, я смогу удивить вас парой интересных моментов, а не просто вступление, основная часть заключения. Как начать и как закончить свою речь? Конечно же, мы поговорим про то, зачем нужны вступления и заключения и какие есть вообще варианты, как это можно сделать интересно и полезно. Ну и напоследок, такая вишенка на торте, это как воздействовать на все каналы восприятия слушателей, как сделать так, чтобы ваше выступление не только слушали, но и смотрели, и воспринимали, в общем, чтобы оно было эффективным. Ну и начать, мне, знаете, хочется с вопроса. Я знаю прекрасно, что... На платформе ProofMe, на которой мы сейчас находимся с вами, нас совсем-совсем немного. Большая часть из вас смотрит наш вебинар с... внутри... внутри соцсети ВКонтакте. Но все-таки, все-таки я хочу вас спросить, как вы готовитесь к выступлению? Тут наверняка есть несколько типов слушателей. Кто-то говорит, что готовится? Да вы что? Только импровизация, только спонтанность, только вот это вот все. А кто-то наверняка думает, ну, я начинаю с плана. Ну, это уже хорошо. Начнем хорошо, что если вы готовитесь, это уже классно. Да, вот э, пишу план или импровизирую. У меня, у меня тут в чате даже мне отвечают, со мной готовы пообщаться. Класс, да. Э, морально обязательно важно настроиться. Чек-лист, сценарий выступления – Смотрите, да, есть те, кто действительно какой-то план накидывает, возможно, даже кто-то делает еще шажочек вперед, и кто-то сначала, до вот этого плана, думает о том, от а чего я хочу от аудитории, то есть какая моя цель. Да, это, так, ну, это продвинутый уровень, то есть если вы ставите цель публичного выступления, это прям уже очень хорошо. Но я вас, не знаю, удивлю или расстрою, но кажется, что до всех этих моментов есть еще этап. Заинтересовать зрителей обязательно. Ну, обычно, на самом деле, когда речь про подготовку, многие такие, что подготовка. Но все-таки, как же выглядит на самом деле подготовка к выступлению? Я предлагаю... Взгляд на подготовку, который состоит из трех основных шагов. Это три шага, которые мы делаем до того, как писать план и текст. Вот до. Такое совсем предварительные. Первое проанализировать аудиторию, то есть тех, кто придет. Вживую или в онлайне. В любом случае, это сделать важно. Потом цели. Те самые, про которые я уже упомянул: это что мы хотим от слушателя. То есть какой результат нашего выступления будет считаться удовлетворительным и, наконец, какая главная мысль, с которой каждый из слушателей уйдет с вашего выступления. Поехали по порядку разбираться с каждым шагом. Первое аудитория. Тут может возникнуть вопрос: а почему мы начинаем с аудитории, а не с целей? Вопрос, наверняка, очень резонный, очень правильный, но кажется, что в большинстве ситуаций публичных выступлений мы не выбираем, перед кем выступать. Да, вот это вот наш зритель, наши слушатели, наша аудитория – это некая данность. И очень важно сделать наше выступление полезным для этих людей. На самом деле, один из секретов таких вот действительно вдохновляющих, интересных, крутых выступлений – это польза для слушателя. Когда я говорю про вещи, которые важны для моего слушателя. И здесь я предлагаю базово ответить на три вопроса. Три вопроса, они перед вами, зачем придут, что их волнует и чем будет полезно ваше выступление. Ну, давайте какой-нибудь приведу пример, чтобы было понятнее, зачем могут прийти слушатели на выступление. Давайте предположим, что вы выступаете на какой-нибудь IT-конференции, да, там программисты, разработчики, компьютерщики и так далее, и... Зачем приходят люди на подобную конференцию? Ну, первое, пообщаться, возможно. Тут, кажется, ваше выступление пока не решает какие-то задачи. А, второе, зачем они могут прийти? Узнать какие-то новые штуки. Там, лайфхаки, фичи, какие-то инструменты. И кажется, тут вы уже можете быть им полезными. Дальше, что их волнует? Ну, предположим, все та же самая конференция по it Допустим, IT-ребят, IT-специалистов может волновать. Ну, что их может волновать? Ну, как писать код быстрее, наверное. Или, может быть, как, э, как больше успевать за маленький промежуток времени. Да, может быть, э, а может быть, э, их может банально волновать удобство рабочего места. Да, то самое кресло, на котором они работают, может быть, оно. Неудобное. может быть, у них затекает спина, и, наверное, у начинающих программистов это возможно. Как не накосячить в том самом коде? Безусловно, да, и в этом смысле ответ на третий вопрос, да, чем полезно ваше выступление, но кажется, это должно быть ответом на вопрос номер два. То есть, как не накосячить в том самом коде, и тут вы такой красивый, перед ними и рассказываете, там, что вы поняли, что нужно делать, чтобы не накосячить в коде. Базово эти три вопроса позволяют уже проанализировать вашу аудиторию. Если говорить, ну, наверное, в разрезе проектов, да, я думаю, что многим из вас интересна именно тема защиты проектов, и тут возникает одно интересное явление, то, что ваша аудитория разделяется на две, ну как минимум на две категории. Первое это некоторое жюри, которое принимает решение о том, дать вашему проекту финансирование или не давать, выбрать его в качестве победителя или не выбрать. И вторая большая часть вашей аудитории это, ну точно такие же ребята, которые м, продвигают свои проекты, презентуют их и так далее. И тут важный момент. Состоит в том, что нельзя фокусироваться только на жюри, как на той части аудитории, которая принимает решение. Но очень важно сфокусироваться на всей аудитории и проанализировать всю аудиторию по этим трем вопросам. Наверное, у вас может возникнуть вопрос, а как, если у нас две категории, как отвечать на эти вопросы? Ну, я думаю, что кто-то из вас догадался, что для одной категории отвечаем последовательно на три вопроса, а затем для другой. И затем в своем выступлении, когда мы будем делать план, мы уже учитываем особенности обеих категорий. Хорошо, двигаемся дальше. Шаг номер два. Цель выступления та самое. Здесь базово я предлагаю ответить на два вопроса. Первое. Что должны сделать слушатели после вашего выступления? А второе. Зачем вам самому выступать? Ну или вашей команде, там еще кому-то. Кажется, что второй вопрос достаточно понятный. Если у меня есть идея проекта, я хочу, чтобы ее выбрали, профинансировали, в нее инвестировали, проголосовали за нее, все что угодно, в общем, подчеркните нужное. А, а что должны сделать слушатели сразу после выступления? Такой вопрос, кажется, немножко даже интересный отчасти. А, базово я пред предлагаю говорить о действии слушателей как о результате вашего выступления. То есть, если ваше выступление удачное, то слушатели сделали то, что вы от них хотите. Если не очень, ну, значит, надо что-то подправить в вашем выступлении. А что, например, могут сделать слушатели после выступления? Я обращу еще внимание на то, что очень важно, чтобы для слушателей это тоже было полезно. То есть понятно, что у вас есть свои интересы. Понятно, что вы хотите, чтобы ваш проект был выбран, продвинут. Но важно подумать и о слушателях. И скажем, ну давайте предположим, что у меня какое-то мотивирующее выступление на тему того, что важно заниматься спортом. И моя аудитория – это ребят, которые много слышали про то, что заниматься спортом полезно, но никак не могут начать. И я рассказываю, там, почему важно заниматься спортом, как это вообще влияет на нашу там, креативность, на нашу физиологию, на здоровье и так далее, и так далее. И в конце я предлагаю им взять в руки телефон, завести будильник на полчаса пораньше завтра утром, чтобы встать и сделать зарядку. Понимаете, да? Цель, к которой я подталкиваю слушателя, она не только в том, чтобы мою хотелку реализовать, но и в том, чтобы было полезно слушателю. Например, скачать программу для чего-либо, да. Если эта программа, например, в бесплатном доступе, welcome. Если это там фитнес-трекер, беговое приложение, пожалуйста, все, что угодно. Главное, что результатом вашего выступления всегда является некое действие слушателей. И по этому действию можно померить успешность вашего выступления целями все, едем дальше. Третий шаг в подготовке вашего выступления. Я бы очень хотел сфокусировать ваше внимание на нем особенно. Почему главная мысль и почему мы вообще думаем об этом? Какую главную мысль должен запомнить слушатель? Представьте себе, что вы приходите, не знаю, в магазин выбирать, пиджак, ботинки, платье, все что угодно. И вы приходите к витрине, и на витрине стоят одна пара ботинок, вторая пара ботинок, третья, или там висят пиджак раз, пиджак два, пиджак три, там с платьями то же самое. Вы прошли по магазину, посмотрели все модели, ушли в следующий магазин. В следующем магазине то же самое, там, не знаю, пять моделей, десять моделей. А затем вы оказываетесь в магазине, в котором продается всего одна вещь. Представляете, в середине большого светлого пространства на какой-нибудь стеклянной полочке стоят одна пара ботинок или висит один пиджак. Не знаю, один костюм, как один костюм Бэтмена. И какова вероятность того, что вам запомнится вот этот вот пиджак и эти ботинки или это платье среди всех просмотренных за этот день. Ну, в моем мире кажется, что эта вероятность больше просто потому, что м -м, здесь было, был всего один предмет для запоминания. А, кажется, точно так же работает и с публичными выступлениями. Когда у вас одна главная мысль, то слушателям гораздо проще ее запомнить. Представляете, если я... Представьте себе урок, в школе. Ну, представляете, если бы на уроке по литературе, там, я не знаю, в шестом классе, когда там, начинают проходить Александр Сергеевича Пушкина, весь урок преподаватель говорит фразу, ну, допустим, что Александр Сергеевич Пушкин – наше все. Да, баналь, я знаю, что банальная изъезженная фраза, потом, потом мы разбираем стихотворение, восхищаемся там, хореем использованном в этом стихотворении, а потом возвращаемся снова к мысли, что Александр Сергеевич Пушкин – наше все. Потом мы разбираем его трагическую судьбу или ссылку в Пушкинские горы, потом снова говорим «Александр Сергеевич Пушкин – наше все». То есть весь урок построен вокруг одной мысли. Кажется, что в этой ситуации у ваших слушателей просто нет шансов не запомнить то, что вы им говорите. И то же самое с вашими проектами, то же самое с вашими другими публичными выступлениями. Если у вас есть одна главная мысль, то вероятность, что слушатель выйдет именно с ней, да? Мне, ну, мне очень нравится этот мем. Я когда объясняю вживую эту тему, я тоже так вот показываю, вспомнилась. Запомнится в каком контексте отчасти зависит от каждого человека. Безусловно, да. Но если главная мысль донесена подробно, понятно, вот во всех деталях, то кажется, что вероятность гораздо больше. Давайте так, не будем утверждать, что 100% запомнится исключительно только эта мысль, но вероятность гораздо больше, и наша задача – повысить вероятность запоминания. Поэтому еще раз, подводя итог части подготовки, первое – анализ аудитории, второе – цель – Третья, одна главная мысль. Побежали дальше. Структура. Та самая структура, о которой мы сегодня разговариваем. Я думаю, что многие из вас прекрасно знают такую структуру. Вступление, тема, основная часть, заключение. Когда я слышу эти четыре слова, я вспоминаю тут же... Тетрадку по русскому языку, где написано «Тетрадь для сочинений по русскому языку ученика 8-го А-класса Калашникова Степана». Такая зелененькая, с линеечку, в линеечку. Вот эту структуру, мне кажется, знают все, потому что и в ЕГЭ она, и в любом просто сочинении она. Но что конкретно должно быть в каждом разделе? Кажется, что до конца не очень понятно. И наша сегодняшняя задача как раз разобраться в том, а только ли эта структура вообще может быть рабочей, и что, о чем говорить в каждой части. И вот эта самая обычная структура, а есть структура, которую я вам хочу предложить в качестве альтернативной. Я расскажу вам всего про один вид структуры альтернативной, Называется он как есть, как может быть. Эта структура, наверное, ну, наверное, универсальна, практически универсальна. Да, вообще слово универсальное очень такое, конечно, громкое, но кажется, что вот эту структуру можно использовать для защиты проекта, для презентации, для питчинга идей для проведения вебинара для конференции в общем для всего чего угодно использовать ее можно поэтому я расскажу про нее схема перед вами она максимально простая она максимально понятная и в общем-то задача структуры главное чтобы слушателям было легко понять о чем вы говорите легко воспроизвести это и, кажется, структура «как есть, как может быть» эту задачку хорошо решает. Четыре части. Первая «как есть», вторая «как может быть», что нужно для этого сделать, первый шаг. Про что это? Давайте я поясню на примере. Поясню на примере. Пару месяцев назад мы готовили выступление девочки 11 класс к конференции, которую проводил Санкт-Петербургский политехнический университет. И в рамках этой конференции ребята рассказывали про свои проекты. И вот эта структура была использована девочкой, которая презентовала свой проект про чистую воду. Как, как это выглядело? В общих чертах я сейчас все выступление 15-минутное вам, конечно, не повторю, но общими, общими мазками покажу. Как есть. Да, она рассказывает, что в нашей жизни большую роль играет вода. Ну, кажется, с этим трудно спорить, поскольку мы каждый день пьем воду, мы там, каждый день моем руки, особенно сейчас. И при этом мы не задумываемся о том, какого качества вода. Большинство из нас не задумывается, какого качества вода. Это как есть. Это наша реальность, с которой сталкивается большинство слушателей. Мы такие, хорошо, что дальше? Дальше она рассказывала, как может быть. Как может быть? Представляете, если каждый из вас, ну или хотя бы один человек в семье, будет задумываться о том, ну, насколько чистую воду он пьет, насколько вообще вода в данном регионе не загрязнена. Возможно, даже продолжительность жизни могла бы вырасти, если бы люди задумывались о том, какая вода идет в использовании. Это часть как может быть. Дальше, что нужно для этого сделать? В общем-то, на самом деле, все просто. Дальше девочка рассказала про три шага, про три... Даже не три шага, а три характеристики воды, которые может проверить любой желающий вообще. По-моему, это была прозрачность, по-моему, это была... Не буду врать, не помню. Еще два. Там прозрачность и еще какие-то два. И она рассказала, как это можно сделать прямо в домашних условиях. То есть взять, пойти, набрать в стакан воды, проверить прозрачность. Там, По-моему, прозрачность проверялась тем, что стакан, ставился, стакан наполненный водой ставился на газету с какими-то словами. Если просматривались слова сквозь толщу воды, то достаточно вода прозрачная. И так далее. И в качестве первого шага она предложила пойти набрать стакан воды и сделать хотя бы одну проверку. Очень простая структура. Очень понятная. И самое главное, очень понятная с точки зрения подготовки. Если говорить, как эта структура работает, работает она примерно так. Как есть, у нас вызывает это некие эмоции. А я не думал, что так прям все не очень хорошо. А, как может быть, вызывает некую эмоцию, желание оказаться там, в этом прекрасном будущем. И здесь, вот на этом контрасте, как есть, как может быть, возникает такая разность потенциалов. Ну, кто физику помнит, любит, как я, тот, наверное, понимает, о чем я. Дальше у нас возникает логичный вопрос, а что нужно для этого сделать? И, в общем-то, третий этап отвечает на вопрос, что нужно для этого сделать, пожалуйста, вот шаги. И в конце первый шаг, мол, попробуй, начни, дружище, давай, он как бы подмигивает тебе. Это прям очень здоровская структура, поэтому я рекомендую вам ее попробовать на ближайшем же выступлении. Если говорить с задачками, которые решает каждый этап этой структуры, да, то первое, мы устанавливаем контакт, второе, показываем пользу, даем простой план, и в конце обобщаем важное и подталкиваем к первому шагу. Ну и такой... Маленький акцент, когда вы рассказываете эту структуру между частями, важно выдержать паузу, дать человеку переварить то, что он услышал. Хорошо, со структурой разобрались, я надеюсь. Кстати, кстати кажется, что можно задавать вопросы, вне зависимости от того, где вы смотрите, на, на платформе Proof.me или ВКонтакте. И из ВКонтакте волшебным образом вопросы появятся в пруфме. Я смогу на них ответить в конце. Надеюсь, что мы успеем. Ну что, друзья, вступление. Как еще можно начать вообще свое выступление? И почему вообще так важно это вступление каким-то образом продумывать? Кажется, что есть такой закон... Закон края, по-моему, он называется. Ну, давайте назовем его так, закон края. Запоминается обычно то, что в начале и то, что в конце. И в этом смысле вступление и заключение очень важные штуки. Вступление решает две основные задачки. первое, установить контакт, вызвать доверие. Вторая – захватить внимание. Все мы прекрасно знаем вот этот вот мир YouTube, клика клипового мышления и так далее. И в мире публичных выступлений это тоже работает. Если не захватить внимание слушателя в первые же мгновения выступления, там в первые 10, 15, 20, 30 секунд, то слушатель просто уйдет. Особенно это характерно для онлайн-выступлений, как у нас с вами сейчас. Представляете, какой большой соблазн зайти в Инстаграм, посмотреть ленту ВКонтакте или Фейсбука, проверить, не знаю, почту, посмотреть сериальчик на Нетфликсе и так далее. Ужас! Но самое интересное, что даже в офлайн-выступлениях, в живых, это тоже примерно так и обстоит. Поэтому очень важно захватить внимание раз, установить контакт и вызвать доверие два. Кажется, не надо объяснять, зачем нужен контакт, зачем нужен доверие, Просто иначе вам не поверят, не сделают то, что вы хотите и так далее. Итак, как же можно начать, вступ... начать выступление, какие есть виды? Я здесь привел 8 видов. Я их всех очень люблю, их на самом деле существует больше. Наверное, если так хорошенечко по сусекам мозговым поскрести, то я смогу вспомнить еще штук 8 Давайте постараюсь быстро, кратко рассказать, что из себя представляет каждый из этих видов. Итак, первое – общий опыт. Общий опыт – это некое, некое воспоминание или некая реальность, о которой знают все. Например, например кажется, что все ходили в школу, и все сталкивались с, со структурой выступлений, со структурой сочинений, с тетрадками, ну, по крайней мере... Осенью еще это было, прошлой осенью точно это было. То есть вы начинаете с того, что хорошо знакомо и вам, и вашим слушателям. Получается, это вас объединяет. Там. Все, что угодно. Вспомните, наверное, все из вас сталкивались с тем, что у вас неожиданно перезагружался компьютер в неподходящий момент. Да, это тоже может быть общим опытом. Метафора. Я долго думал, на самом деле, над метафорой, какой пример привести. Приведу такой. Представьте себе комнату, которая объята пламенем. Внутри нее бегают несколько человек, они в панике, они не понимают, что делать. Один бежит в одну сторону, в другой в другую, они сталкиваются, у них хаос, паника и вот это вот все. Примерно так же себя ощущает наш мозг, когда ему задают вопрос, а он не знает на него ответа. Метафора это некое сравнение чего-то хорошо представимого и известного с чем-то, что достаточно сложно объяснить. Ну, как объяснить, что происходит у нас в мозгу, когда нам задают вопрос? Ну, сложно. Можно вдаваться в какую-то физиологию, там, в нейронные какие-то понятия, в нейробиологию и так далее, но кажется, что это сложно. Когда я привожу понятную аналогию, понятную метафору, это становится проще, плюс это фокусирует мое внимание. Третье. Представьте себе. Кажется, я случайно использовал этот способ в метафоре. Представьте себе, это некие волшебные магические слова. Причем я абсолютно серьезно, это не какая-то мистика. Это слова, которые, на которые у большинства людей уже есть реакция. Ну, сейчас нам расскажут какую-то сказку, историю, какой-то образ нарисуют. Я вспоминаю очень классное выступление, которое я смотрел, и разбирал, когда проходил собеседование в одной из компаний, где я готовлю к публичным выступлениям. Ребят, спикер начал свое выступление примерно так. Представьте себе, сентябрь, серпантин дороги, уходящий вдаль, закатное солнце, Италия, вы едете в своем кабриолете, вас обдувает легкий ветерок, вы чувствуете запах свежескошенной травы, ну и так далее. То есть это такое мгновенное погружение в какую-то ситуацию, в какой-то образ. Это прям очень быстро фокусирует внимание слушателя. Попробуйте. Вопрос или серия вопросов? Тут все просто. Приведу в пример одно из выступлений с конференции TED, я надеюсь, что все представляют, что такое конференция TED. В двух словах, это конференция, которая появилась в 80-х годах 20 -го века, в Калифорнии, Лонг-Бич, выступление на красном коврике. Если не знаете, загуглите. TED пишется как t e Расшифровывается как Technologies Entertainment Design. И вот на одном из выступлений TED девушка начала свое выступление так. Что такое счастье? Чувствуете ли вы себя счастливыми? И как понять, сейчас я счастлив или несчастлив? Три вопроса. Но как они привлекают внимание? Тут, конечно, еще маленький секрет, что вопрос счастья, он актуален всегда и практически для всех. Поэтому... Но тем не менее, вопросы классно работают. История. Ой, Тут открываете выступление ТЭД, смотрите, каждое второе начинается с истории. История – это один из самых, наверное, нейтральных способов, которые тоже очень здорово привлекают внимание. Ну, в качестве иллюстрации тоже приведу пример с а, когда мужчина вышел на сцену, показал слайд, сказал... Я прекрасно помню тот сентябрьский день в 99 году, когда было сделано это фото, и я чувствовал себя абсолютно счастливым. И уже через две недели я сидел на заднем сиденье своего фургона, и мне не хотелось жить. И именно тогда я понял, и то-то-то-то-то-то. История... Ну, мы все любим истории, согласитесь. История — это способ обменяться опытом, донести какую-то свою мысль. И классный способ начать выступление в том числе. Шутка. Но тут не обижайтесь на меня. Я не, не, не приведу вам пример шутки. Это классный способ начать, если вы точно знаете, что шутка зайдет для вашей аудитории. Если не зайдет, ну, лучше не пробовать. А, кстати, нет, приведу, приведу пример. Тоже конференция TED. Там выступал... Сэр Кен Робинсон – это британец, он, если я не ошибаюсь, он советник по образованию там, министра э, Великобритании. А, и в 2006 году он совершил самое популярное выступление на Теде про то, как школы убивают креативность. Оно собрало сейчас в мире, по-моему, больше 60 миллионов просмотров, какие-то фантастические цифры. И он вышел выступать, и он начал свое выступление с какой-то фразы. «Ну вот, тут до меня выступал молодой человек. Кажется, что он уже все сказал, поэтому я, пожалуй, пойду». Аудитория мгновенно рассмеялась и мгновенно расположилась к нему. Ну, там есть какие-то нюансы этой шутки. Да, мне тоже до конца непонятно, как и вам, почему это смешно. Но для той аудитории это было смешно. То есть тут неважно, понимают ли эту шутку все, важно, чтобы понимали ее ваши слушатели. Окей, поделиться чувствами. Как можно поделиться чувствами? В общем-то, тут все просто, вы выходите и говорите. Друзья, тема, о которой я хочу поговорить, меня действительно взволновала. Да нет, не просто взволновала. Я, я просто не могу молчать касательно этой темы. То есть Тут важно искренне сказать о том, что вы чувствуете. И, наконец, статус-кво. Это очень интересное начало выступления с той точки зрения, что статус-кво – это нечто устоявшееся. Это некое убеждение, которое заключается в том, что слушатели уверены, что так должно быть. Как правило, дальше все выступление сводится к тому, что статус-кво оспаривается. То есть вы озвучили статус-кво, там, например, кажется, что сейчас успех меряется тем, есть ли у тебя свое, свой бизнес, миллион долларов в чемоданчике, и насколько ты социально успешен. Я вам расскажу, что счастье и успех совершенно не в этом. Да, Настя, я увидел вопрос, два вопроса, как понять что шутку уместно, что надо сделать, если задали вопросы зала. Я... Вернусь к ним в конце, обещаю. У нас марафон. За пять минут нужно узнать, какие есть виды заключений. И еще кое-что интересное. заключение Задачи, виды, все точно так же, как с вступлением. Какие задачи есть у заключения? Их две. Первое – подвести итог, то есть резюмировать сказанное. Второе – вызвать эмоциональный отклик. Да, вот то самое действие, помните, мы говорили про цель, как действие слушателей. И вот этот самый эмоциональный отклик, он как бы помогает слушателю, он подталкивает слушателя к этому действию. Это очень важная штука. Поэтому смотрите внимательно. Сейчас четыре способа, как можно закончить свое выступление. Первый призыв. Очень просто. Возьмите телефон, наберите своего близкого, скажите ему пару добрых слов. Или Прямо сейчас, после моего выступления, возьмите блокнот, напишите себе три предложения в будущее, запечатайте его и спрячьте на год, откройте через год. Призыв – это, по сути, инструкция к действию. Да, можно это так озвучить. Ну или, не знаю, выйдите на уборку своего приусадебного газона. Или прямо вот здесь, во двор, выберите, выйдите и приберитесь. История. Кажется, знакомая штука. Да, история вообще универсальный прием. Ее можно еще и в основной части выступления, выступления использовать, что самое интересное. Как обычно звучит история в конце выступления? На том же самом Теди в конце это звучит примерно так. Друзья, напоследок я расскажу вам историю. Или в конце я бы хотел с вами поделиться историей про одного человека, который меня научил многому. Дальше идет история и в конце некий вывод из этой истории. И этот вывод, как правило, дублирует вашу главную мысль. Главную, главную мысль. Отъезд камеры. Что это такое? Представьте себе, вот как есть объектив камеры который на макро приближен к какому-то объекту. какому-то объекту. И постепенно он начинает отъезжать, отъезжать, отъезжать, отъезжать, и все, захватывает все больше, больше и больше. Как это применимо к публичному выступлению? В публичном выступлении вы говорите, когда хотя бы один человек из наших слушателей задумается о том, как много тратим мы воды в день, в месяц, в год, и начнет экономно относиться к этой воде, почти ничего не изменится. Когда 100 человек начнут это делать, это будет капля в море. Но когда миллион человек начнут экономить воду, кажется, что мы сможем сэкономить на целое озеро пресной воды. Понимаете, да? Отъезд камеры. То есть от частного, от одного человека мы движемся к человечеству. Ну, если совсем вот глобально говорить. И последний взгляд в будущее. Взгляд в будущее это некая перспектива, которую вы рисуете слушателям. То есть, например, когда каждый из вас задумается о том, как важно делать зарядку, то через три месяца вы начнете чувствовать себя бодрее. Через полгода... У вас появится заряд жизненных сил там, в два раза больше, чем есть сейчас. Если вы будете делать зарядку в течение трех лет, то вы сможете продлить себе жизнь настолько то настолько то Представляете, как это будет здорово. Или там город будущего. Да, представь, представьте себе, как через пять лет изменится город, если мы введем умные перекрестки, умные светофоры или умные дороги. Никаких пробок, ничего. То есть задача нарисовать красивую картинку будущего. Заключение. Поехали. Про восприятие слушателя очень коротко, друзья. Тут, в общем-то, одна главная мысль будет, ну, как я и заявлял. Как слушатель воспринимает, а что с этим делать? Маленький интерактив, друзья. Все, кто с нами в чатике на ProofMe, могут сейчас сделать это вживую и написать в чат. Все, кто ВКонтакте, ребят, мысленно сделайте этот эксперимент. Просто попробуйте предположить, как соотносятся виды восприятия, которые находятся в левом столбике, с процентным соотношением. Да, то есть, если по-другому сказать, каков процент воспринимаемой информации слушателям составляет каждый из этих пунктов? То есть визуальное восприятие, то, что человек видит во время выступления, сколько это? Там, 10, 60 или 30 процентов составляет от общего впечатления, от общего информации? аудиальное, то же самое, сколько, 10, 60 или 30, и сами слова, сам текст. Сам текст – это то, что набрано. 1, 2, 3, Мария думает. Угу. Давайте, друзья, буквально 10 секунд интриги, 5 секунд интриги, все, Заканчиваю интригу. Б, А, В, проверяем, проверяем. Б... Вот так неожиданно. Это правда так. Визуальная информация составляет большую часть нашего восприятия, аудиальное именно звучание да и речь про тембр, про интонации, про скорости, про паузы. Про вот это сами слова составляют самую маленькую часть 10% всего. но это не значит, что можно только визуально что-то делать, забить на слова совершенно не так. Это значит, что нужно добавлять к своим словам визуальности. Это значит, что нужно добавлять к своим словам визуальности. Если говорить кратко, что с этим делать? Первое – использовать контраст. Второе – использовать демонстрацию. Что такое контраст? Контраст – это динамика, если хотите. Это колебания, это пульс. Да, вот пульс у нас контрастен. Это изменение в скорости речи, это пауза в речи, это приближение к камере и удаление от камеры, если мы говорим про онлайн, это перемещение, если мы говорим про живое выступление, это там, жесты или их отсутствие. Да, все это добавляет визуальности и аудиальности. То есть, когда мы меняем картинку, которая у нас здесь происходит перед глазами, когда мы меняем то, как мы выступаем аудиально, то есть меняем голос, жесты, скорость, речь громкость, вот это вот все, слушатель запоминает больше. А использовать демонстрацию, это в первую очередь относится к презентациям, к защитам проектов тоже относится. Когда вы можете показать некий прототип своего продукта, когда вы можете... Показать, как это работает. Это лучшее, что вы можете сделать. Простой пример – это презентация айфона. Если вы ни разу не смотрели презентацию айфона, советую начинать с тех самых, которые еще вел Стив Джобс в своей знаменитой черной водолазке и в джинсах, и в кроссовках. Демонстрация – это то, что добавляет эффект вау, эффект запоминаемости, но можно немножко проще поступить. Можно какие-то раздать материалы, можно показать видео, можно дать пощупать что-то, если есть что. Вот, поэтому, друзья, вот так неожиданно оборвалась жизнь презентации. Что бы мне хотелось сказать в завершении? перед тем, как я перейду к ответам на вопросы. Я помню, что я обещал ответить на вопросы, я сейчас все э, обещание выполню. Э, перед тем, как перейти к ответам на вопросы, мне бы хотелось, наверное, сфокусировать ваше внимание на самые главные вещи. Самая главная вещь во всем том, о чем я говорил, это подумать о вашем слушателе, о вашей аудитории. Сделайте так, чтобы слушателю было легко воспринимать то, о чем вы говорите. И, по сути, все, что я рассказывал сегодня, вся презентация посвящена именно этому. Да, в большей степени мы говорили про структуру, но при этом и главная мысль, наложенная на классную, понятную, простую структуру, и аудитория, о которой вы подумали заранее, и цель вашего выступления, все это, как минимум, когда у вас есть в голове то вы можете это передать и вашим слушателям. Поставьте себя на место слушателя, подумайте, насколько ему будет легко воспринимать то, что вы говорите, насколько ему будет понятно это, насколько м -м, очевидно это будет для него. Причем лучше всего мерить по самому неподготовленному слушателю, по слушателю, который меньше всего в контексте того, о чем вы рассказываете. Именно поэтому... Да, для кого-то были сегодня наверняка очевидные моменты там, про вступление, тему, основную часть заключения или про задачки вступления, но не для всех. И очень важно сделать так, чтобы все поняли мысль. Поэтому заботьтесь о слушателе, думайте, делайте так, чтобы ему было легко и удобно. И он будет очень благодарен вам. Итак, ну что, у меня есть три вопроса, два вопроса в чате. Первое, как понять, что шутка уместна? Ой, это сложный вопрос. Правда, нет единого ответа. Для одной аудитории шутка уместна, для другой нет. Если смотреть стендап, то кажется, что там вообще нет неуместных шуток. Но когда мы говорим про публичные выступления на защите проектов, очень важно понимать, что ценно для вашей аудитории, чтобы не задеть внутри свои шутки эти ценности. То есть, если, например, для вашей аудитории очень важна семья или эффективность личная, или там время, которое этот человек и, и, и ваши слушатели тратят на что-то, ни в коем случае не шутите на эту тему. Тут просто табу. Самые вообще шутки, которые лучше всего заходят, это шутки про себя каким-то образом. Тут вы точно никого не заденете, не обидите и не оскорбите. Да, как правильно шутить? Это самое, самый актуальный вопрос вообще. И я, я скажу честно, я тоже задаю себе этот вопрос постоянно. У меня нет единой формулы, как шутить. Но кажется, там, один из рецептов, попробую объяснить очень коротко, это в стендапе применяется. Есть Такое понятие, как «сетап», есть такое понятие, как «панчлайн». «Сетап» — это некое повествование истории в контексте, ну, в каком-то контексте, в каком-то контексте, который очень хорошо понятен вашим слушателям. Ну, то есть, например, мы говорим про, не знаю, ну, про Google Документы. Вот мы говорим, да, Google Документы, их много кто использует, там, те, кто работают в офисе, часто видят Google Документы, Google Таблички. Наверное, на удаленке все, так или иначе, столкнулись с Google Документами. И многие, открывая Google Документ, сидят, выдерживают какую-то паузу. Да, это такой сетап, завязка, если хотите. Есть панчлайн. Панчлайн – это неожиданное продолжение. То есть все думают, что вы скажете про что-то одно, а вы такой оп, и сломали ожидания, То есть обманули ожидания, если хотите, и закончили как-то неожиданно. Если говорить про вот эту историю с Google Документами, очень многие, сидя перед Google Документами, сидят просто перед монитором, ждут какой-то маны небесной. Знаете, как они это оправдывают? они дают Google документам продышаться. Ну, важно же, чтобы они насытились кислородом. Это не моя шутка, если что. А то я не уверен, там все ли посмеялись на том конце. Все посмеялись, точно. Это шутка, которую использовал Максим Дорофеев, один из известных авторов. У него есть джедайские техники, психологические какие-то. Ну, вот про эффективность рассуждает. Он на одном из выступлений применил эту шутку. Там было смешно, если что. А второй вопрос, который не касается шуток: Что делать, если задали вопросы с зала, а ты не знаешь, как ответить? Ну, у меня есть два ответа на этот вопрос. Первое, можно честно сказать, что вы не знаете. Вы, как спикер, не обязаны знать ответы на все вопросы. Вы тоже человек. И если вы реально не знаете ответа, можно честно сказать, я не знаю. там Это не входило в объект исследования. там Конкретно вот на этот вопрос я возьму паузу, но подумать, но ну вы можете мне написать там в социальной сети, я подумаю, отвечу. У меня был, кстати, подобный опыт, когда я не знал, как ответить. Меня спросили, как применить принцип одной главной мысли, если у тебя лекция на два часа в университете, и там тебе нужно кучу событий по истории, рассказать студентам, там, я не знаю, 20 исторических моментов в одну лекцию засунуть. Какая там вообще главная мысль, может быть, спросили меня? Я честно сказал, я не знаю, как ответить. Но я подумаю и дам ответ попозже. Я, правда, потом даже записал коротенький ролик на YouTube, выложил его, скинул ссылку там, на 6 минуток. Ничего страшного в этом нет. А второй ответ на вопрос... Что делать, если вам, задали, если вам задали вопрос, на который вы не знаете ответа? Можно поимпровизировать. Ну, то есть, что я имею в виду? Можно попробовать порассуждать вместе с этим человеком. Спросить, а что он сам думает. Спросить у зала, что зал думает по этому поводу. В конце концов, можно там, поиграть в ассоциации. Да, ну, спросили вас там про то, как быть эффективным. Но ну, вы можете спросить поразмышлять вместе а что такое эффективность вообще там эффективность это это про то как достичь цели или про то как выполнить дневной план или как защитить проект да если как защитить проект то я могу ответить если как достичь цели ну наверное нет вот мне мне пишут что пора нам закругляться друзья Всем спасибо, кто был с нами, кто был удален в группе ВКонтакте и не мог писать в чат вживую. Надеюсь, что ваши вопросы оказались тоже здесь. Спасибо всем, кто был с нами на Proof.me. В общем, друзья, я вам желаю максимально легких, понятных выступлений, комфортной подготовки и наличия этой самой подготовки тоже. Все, всем пока. Надеюсь, что до новых встреч.